Вот оно что Михалыч Вот оно что Ну вот Последние рыбалки Суббота сегодня Вот Светлана Николаевна Инюшка Светик днем рождения Всем счастья Сейчас поедем Рогатки снимать И щучку мать, погода пока радует, пасмурно понятно, но дождя по крайней мере нет, так всю неделю, дождик дождик, вот и собачье, неленько в сердце моё. Да. Это... Давай сфотографируем, взвесимся на бурдер а? Скажи, либо? Селедка, товарищи, меня в грязь не пускают. Ух, Правда красиво? Очень красиво. Я всегда здесь останавливаюсь и писаю. Я и сейчас с вами пописываю за компанию. Какой фантастический вид. И погода. Вчера немного покапало, а сегодня распогодилась. Давай, снимайте. Много-много рыбы. А мы пойдем размотка бросил может потому что она уже перестала есть туда вдоль берега так, да. да. так все равно да. снимать рогатку да. да. да. да. пока просто хотя бы к себе подтащить так, сбито Да, ну, за это самое. Не, смотри. Ну да, немножко вовремя мы пришли. Ну чё, А смотри, ее кто-то коса, как ты говоришь, он тоже. Оба-на, оба-на, оба-на. Так, держи ее пока. как бы он там за корягу не завел. На Ну, ну, очень. Ну, Отпускай. Тихо, тихо, тихо. Ну, пускай пока мы Вот такую взяли. Как это? То есть мы взяли. Красивая тут щука, да? Красивая. Очень красивая. Не больше, не больше нравится, чем на реке. Подсвет последнюю рогатку до них поставили вот, да. вот. Да. и поймали да. что то Красавишна. Да. Вот. go просто пидел хе <смех> хе дурак. Да, вроде как размохно. Интересно там, что у них было насажено, да? Опс, опс, и допс. что тут коряга она вон там ты меня подожди подожди подожди да подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди Опять завела. <тит> да я тоже она тут рядышком. Так, да, ответ у а нас вперед его чуть-чуть Ну что это попалось? А, лишилось. Быть осторожным. Пропускай его там сюда под, под Четвертая у нас, да? Да, красавица. Хотел нас обмануть. как я ее обвел вокруг бревна? Это тебе не вокруг пальца. будить Там зачеклишь ее этот... Ну, стоп чтобы не разматывалось. Так, там следующее. Тоже может быть... Может быть... Может быть. GoPro стоп видео Вот это взяли, взяли, взяли, взяли. Можно взять? Растяжка. Может быть нам ну? повезет. Интересно, здесь ли она? Тут и веревка. это я так вытащу. Хотя учить, учить, давай, давай, давай, давай. 5, неизвестно сколько. Куда хоть камера-то? Сейчас направо Вообще, вода смотрит непонятно куда. Сейчас она смотрится сюда. В принципе, так вот. Часто. Меня... Вода холодная, руки-то мыть. Надо что -то делать. Рыба любит, когда я ее беру чистыми руками. под заказ а, вообще явно тут ну, закидывай там следующая рогатка пустая Тут-ту, пилот-ту. пришла. Все. Смотри, попадает в камеру -то. я думаю можно с ним школь это чтобы ты попадал а и... щука и да, и да да да пронесло Да <решит> войны или на берег утащила кто-то в берегу в берегу ладно пока не дергаемся пока снимаем с крюка кто-то под, под берег утащила. вылезать да. он сам туда ушел хотя нет может я этого года дала гол просто идет А вы, вы только отплыли, да? да когда, Я уже глазом видел, ли он что-то там с очком ворочится Национальные традиции. Спасибо тебе, Михалыч! Сейчас картошечка проварится. Добавим рыбки. Перек, перец, По получим Получился вчера? Мало Так будет мало Так же как вчера? Сегодня уха у нас будет вот из таких рыбок. Прыснилось. Давай, Андрюха. Пока не резать не буду. А что? Зачем вырезать его? Ну ладно. Там чья потом посыпется. Поши. ту-ту. Доскаты, которые мы привезли, да? Да. Где-то тут она не валяется. А где наши кастрюли. Вот такая ручка там. Я видел. Я уж тут все оползал и почти по это прибрался. Думаешь, Питалик? Ну, картошка сварилась. Ну, минут пять-то кипит. Сейчас, подожди Он сказал, поехали. Это делать из ведра. Да, ведра не взяли в этот раз. Ух. Окунь, ели в лес, ели в лес. Не думайте, что у нас тут вот одни головы, это хвосты пошли тут у нас попраца как бы не помешать там снять Что это, сервита? Да, конечно. Для него. Что, бросаю? Бросай. час назад Где она еще плавало? трепыхалась в наших руках. Приятного аппетита, господа. Спасибо. Парни. Присоединяйтесь к нам, барон. Спасибо. А ты какой? Барон. Да, он барон. А я посижу на вас посмотрю. Шел дождь, надо быстро бежать домой. Турмост то работает. Стой, куда кирпичи то давишь? Ты докатался еще? <говорит> Завтра накатаешься! Завтра накатаешься. Нельзя трезвый видеть. Видите? Хочется приключений, да? А, вы... все-таки мы созрели на макароны поповоски. Как бы. Режу. Вот Михаил режет белый хлеб. А я жду с ложкой. Да-да-да. Вот а вот Андрюха хочет меня переснять. Ты умеешь снимать-то? Да, Видео что ли? Да, ничего себе. Привет, Андрюха! Ты растешь? Я тебе ничего <свят> не скажу, понял? Не да умеешь ты готовить макароны? Сейчас вкусно. Сейчас Это странная такая, какая волна идет. Может, будет будет интересное. Это такая. А -а -а. Че, Миша, попробуй. Нет, не, вкусно. Фигня, да? Это нет. макароны по -нерински. Да, вкусняшка Говорят, это перед самым концом Очень может быть Как жить на свете? Вот оно что, Михалыч что? Вот оно что Если еще есть кто-то живой Если кто-то выжил Я могу дать вам еду Предоставить убежище обеспечить безопасность если меня кто-нибудь слышит кто-нибудь отзовитесь вы не одиноки